Но если бессрочный контракт у мужчины, то ситуация не совсем такая. Итак, еще раз. Мы видим, что у женщин баланс смещается в сторону вероятности участия. Хотя вероятность участия все равно ниже, чем 0,5. Именно женщина находится в контрольной группе. Поэтому вступление в действие этого предиктора говорит о том, что мы имеем дело с женщинами и с такими же характеристиками, как в контрольной группе, но с тем отличием, что у них бессрочный контракт. У контрольной группы нет бессрочного контракта. Если же мы берем мужчин, пол у нас закодированные единицы для мужчин. Получается, что мы должны еще вот эту добавку взять, которая у нас отрицательным знаком. То есть для мужчин эффект контракта бессрочного будет 7,53 минус 2,96. Слабее будет сдвиг в пользу P1 относительно контрольной группы для мужчин, у которых бессрочный контракт. Еще раз, у женщин относительно контрольной группы сдвиг будет сильным, у мужчин слабее. Поэтому и говорят, что эффект взаимодействия влияет на наклон линии тренда к оси абсцисс. Для женщин условно наклон крутой. вот так, если мы говорим о вероятности участия. А для мужчин он гораздо более пологий. А посмотрим, как было в модели, где были только главные эффекты. Там была просто переменная пол. Вот она. И у нее слабенький положительный эффект. И была переменная бессрочный контракт с большим сильным положительным эффектом. В контрольной группе у нас были женщины. Для женщин с бессрочным контрактом смещается баланс в пользу P1. Для мужчин поскольку, если мы говорим о мужчинах, по сравнению с контрольной группой вступает в действие и еще этот коэффициент Еще выше получается